Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, Жуниров Павел, психолог по тревожным расстройствам. Сегодня наша и тема – это сдавленность и сжение в груди при ВСД. Я, может быть, еще рассмотрю другие симптомы в дальнейших видео, поэтому следите за моими публикациями. Если вы еще не подписаны на канал, обязательно подпишитесь. Итак... Начнем мы с того, что это является одним из симптомов страха. То есть давление, сержение в груди – это один из симптомов страха в теле. То, что это называется симптомом ВСД, это равноценно симптомом тревожного расстройства, симптомом невроза, симптомом страха. Это все одно и то же. Важно понимать, что когда у вас возникает страх, он запускает цепочку симптомов, и здесь вы чувствуете и напряжение, и сердцебиение, и головокружение, и у кого-то позывы в туалет, нереальность происходящего, жжение, а не менее как э, шум в ушах и так далее, очень много симптомов. И вопрос здесь заключается в двух моментах. Первый момент это то направление переживания, которое у вас есть. Я часто рассказывал об этом в других видео, что когда вы переживаете за свое здоровье, вы больше ориентируетесь на симптомы, связанные с физическим здоровьем, например, такие как сердцебиение, головокружение. Когда переживаете за психику, больше основываетесь на ощущении реальности, то есть на дереализацию. Но в любом случае ваши физиологические особенности, они какие-то такие, что при возникновении страха у вас происходят те или иные симптомы. Например, я часто чувствую при страхе, что у меня происходит такое напряжение в в ногах или вибрация в ногах или слабость в ногах то есть я очень чувствую ногами то что я испытываю страх а у вас свои физиологические особенности и поэтому когда у вас возникает страх он запускает все симптомы но лучше всего вы чувствуете какие-то из них поэтому э, дискомфорт сдавленность в груди жжение в груди это симптом страха вызванный чем выбросом адреналина и если мы Подробно распишем это произошедшее, нам нужно раз, разбирать это по нескольким направлениям. Например, сдавленность и дискомфорт в груди – это на самом деле сдавленность и дискомфорт в области солнечного сплетения, то, что люди чувствуют. И зачастую это связано с несколькими моментами. Во-первых, при страхе происходит процесс гипервентиляции легких, для тех, кто не знает, это просто перенасыщение крови кислородом, по сути, потому что легкие, грубо говоря, получают больше кислорода, чем обычно, в кровь впитывается больше кислорода, чем обычно, и отправляется больше кислорода, чем обычно, во все ваши ткани, органы и так далее. И вот жжение, которое вы чувствуете, оно связано именно с этим эффектом, с эффектом гипервентиляции легких, а также с эффектом усиления сердцебиения, грубо говоря. Когда вы а, находитесь в состоянии бега, ваше сердце очень сильно бьется, потому что у вас включается много мышц, много различных... А потребности в ресурсах организма и вам соответственно нужно большое сердцебиение чтобы обеспечить все это при страхе все наоборот организм как бы готовится к тому что ему придется бежать и поэтому вас уже изначально снабжают ресурсами все ваше тело и вы становитесь такой как бы большой большой грелкой представьте себе по вам по всему телу течет горячая кровь она нагревает все все на своем пути потому что она быстро течет Кровь горячая, и, соответственно, мы начинаем чувствовать повышение температуры, мы начинаем чувствовать какое-то жжение, покалывание в результате гипервентиляции легких, ощущать это на коже. Для кого-то это даже, кто-то чувствует зуд на коже, у кого-то даже она краснеет от этого. То есть это совершенно нормально физиологически. Я недавно ходил в баню, и у меня тоже все время краснеет, все тело по -по пятнами чуть ли не покрывается. Это совершенно нормально. Соответственно, жжение это связано с усилением кровообращения, сердцебиения, гипервентиляции легких, сдавленность связана с той же гипервентиляцией легких, а также с некими параллельными процессами. Не могу сказать точно, но на мой взгляд, именно дискомфорт в области солнечного сплетения у человека при страхе связан с побочными функциями выброса адреналина. У нас происходит остановка пищеварения и слюноотделения. То есть, грубо говоря, ваш организм начинает перестраивать ресурсы очень четко понимая что ему сейчас реально необходимо для спасения жизни а что вторично например пищеварение она в момент сражений там с или убегания не так важно и он может просто забирать ресурсы останавливать процесс пищеварения чтобы не было траты на это энергии Килокалорий. Соответственно, когда вы чувствуете э, сдавленность вот этого в солнечном сплетении, я думаю, что это связано с тем, что останавливается пищеварение. И поэтому мы чувствуем вот это ощущение сдавленности, ощущение дискомфорта и так далее. Но в целом вы должны понимать, что э, при ВСД у, у многих людей возникают разные симптомы. И это очень индивидуально, потому что есть набор там, из 30-40 симптомов, которые вообще могут возникнуть при выбросе адреналина, при страхе. И вы чувствуете какие-то свои. Но при этом у вас может сохраняться полный набор. То есть вряд ли у кого-то есть только эти симптомы. Потому что если страх чуть усилить, тут же вы будете чувствовать, что добавляются еще какие-то симптомы. И это нормально, так и должно быть. Вопрос заключается в том, что любые симптомы, которые вы чувствуете, как убедиться, что, допустим, это симптомы ВСД? Здесь достаточно просто проследить, что если от страха эти симптомы усиливаются, значит, это симптомы ВСД. То есть, это симптомы невроза, симптомы тревоги и страхов. И, соответственно, следующий же вопрос. Как мне эти симптомы убирать? О том, как убирать симптомы, вы можете узнать в других моих видео на канале. Потому что это совершенно отдельная важная тема, требующая отдельного понимания. Там есть свои нюансы, свои моменты. Поэтому обязательно переходите на канал, смотрите другие мои видео. Итак, если у вас еще остались вопросы по другим симптомам ВСД и невроза и вам понравилось это видео, то, что мы с вами обсудили, просто напишите, про какие симптомы вы хотите узнать, какие симптомы у вас возникают, как часто они возникают. Распишите более подробно. Я все комментарии читаю, и я с удовольствием потом сниму видео-ответ именно на ваш симптом, на ваш комментарий. Поэтому смело прямо сейчас переходите в комменты, Пишите о своих симптомах, по самым интересным комментариям я обязательно сниму видео-ответ. Спасибо, что вы со мной, спасибо, что вы смотрите. Всего вам доброго, друзья.